Иссык-куль, Великолепное озеро, теплое, лучше, чем Черное море. Песочек, великолепное озеро, такой жемчужи нету. Чистота. Лучшие памятники среднего века, средних веков. Озеро не просто, границ нет, как море океан. Питание есть. Кто мешает? Хорошая вишня, виноград, арбузы, дыни. Незагаженное, песочек, никаких акул. Обслуживание. Великолепное. Я сам там. Родился, вырос, и с мая по октябрь 6 месяцев там можно использовать его. Исыкуль, отдыхайте там. Все.